телеграм вот здесь в левом меню у нас есть создать канал нажимаем кнопочку создать канал пишем название канала то какое хочет тот такое пишет я допустим тестовое название давайте напишу тест вот э, описание описание тут видите написано не обязательно но я как правило всегда пишу чему посвящен канал допустим ну, здесь я тоже напишу тест нажимаем кнопочку создать публичный канал здесь мы должны придумать тогда ссылку, слишком короткая, да, ну я тест напишу еще, вот такая доступная, вот я написал такую ссылочку и потом можете пригласить кого-то, допустим, ну давайте вот Рамиля пригласим, значит в этот канал. Все, добавить, нажимаем кнопочку, все, мы создали канал, он называется тест. Теперь уже два подписчика у нас. То есть вы сами, вот смотрите, нажимаем и видим два подписчика. Рамиль Рахимов и Геннадий. но вот здесь звездочка горит. Это значит, я администратор канала. Управление каналом. Можно редактировать, смотрите. Можно название отредактировать. Можно тип канала поменять. То есть можно сделать частным если вы захотите можно добавить в публичный канал всегда можно добавить группу можно вот если вот эту вот галочку включить его все ваши сообщения будут подписываться от имени этого канала Ну я обычно эту галочку не ставлю администраторы смотрите вот у меня сейчас один администратор это вот нажимаем кнопочку я да вы можете сюда добавить администратора. Давайте добавим, вот у нас есть Рамиль, да, добавим ему. И вот здесь вы ему дадите возможности, которыми он будет пользоваться. Он, изменение профиля канала мы ему не дадим, допустим. Редактирование чужих публикаций, пожалуйста. Удаление, добавление участников, управление голосовыми чатами, пожалуйста. Оставляем. А добавление администратора тоже ему не даем функцию видите она по умолчанию выключена все допустим это ваше право так как вы решите такого администратора вы создадите сохранили допустим да все у вас теперь возвращаемся сюда видите два стало два администратора он нужен недавние действия ну вот здесь все ваши действия отражаются то есть вот смотрите мы создали канал пригласили Рамиля и дали рамилью значит функцию администратора. То есть здесь все можно посмотреть. Возвращаемся опять в управление каналом. Теперь у нас название есть, описание есть, ссылочка наша. Канал публичный. Вот она ссылочка. Смотрите, ссылочка наша канал нашего канала. Вот по этой ссылочке будете приглашать. Копируете ее и приглашаете. Нам надо сюда. Раз мы создали этот канал для какой-то определенной цели, да, нам надо сюда занести информацию. Вот у меня есть канал, скажем так, автотаймер, заработок совершенно без вложений. Ну, можно все отсюда копировать. Каким образом? Копировать выделенный текст. Сначала выделяем, потом, значит, копируем выделенный текст. Теперь находим наш канал один тест. Вот. Заходим сюда и вставляем э, информацию для публикации. Все. Первое сообщение мы публикуем. Вот видите, теперь наверху вашего канала будет, что вы опубликовали, что это, видите, один тест, то есть вот вы опубликовали в своем канале информацию. Заходим опять сюда, переходим к следующему сообщению и опять его копируем. Но копировать нужно выделенный текст вот. опять заходим в тест вставляем нажимаем вот второе сообщение вы скопировали заходим опять сюда копируем ну давайте сохранить этот файл как может так как быстрее сохранится ну давайте его на рабочий стол сохраним так сохранили на рабочий стол Теперь нам надо его загрузить к нам в тест. Ну, давайте сразу по пути прихватим отсюда вот эту штучку. Вот так выделили. Скопировали выделенный текст. Переходим в наш канал. Вот здесь скрепочка, мы нажимаем на нее. Находим нашу скопированную вот эту картину и GIF. И сюда его отправляем. Она сейчас загрузится. Тем, а, а и последнее сообщение сюда. Тоже отправляем. Получается, у нас загрузилось с вами четыре сообщения. То есть, канал вы создали, канал вы заполнили информацией, взяли из проекта. Вы можете одно из предложений какое-то закрепить. Какое сообщение, это уже вы решаете сами. Можно, как это делается? Очень просто. Вот здесь вот есть э, закрепить сообщение. Хотите, закрепим, давайте, вот смотрите. Закрепить сообщение. Все, и вот теперь у вас в закрепе появляется вот это ваше сообщение первое. Первое сообщение. То есть, если вы находитесь вот здесь, да, нажимаете сюда, и вас перебрасывает автоматически. Но здесь сообщений мало, поэтому, если было бы больше сообщений, да, можно было бы вот там. Открепить тоже очень просто. Нажимаем на крестик и все. Здесь выходит такое меню. Открепить сообщение вы, да? Открепить все. Открепили все. И, и закрепляете, если хотите, другое сообщение. Это без проблем тоже можете закрепить. Вот, допустим, это сообщение. Ну, закрепили это. Пожалуйста. То же самое также его открепили. Можно любое сообщение можно сюда закрепить. Не проблема. Я вам вот эти вот все истории ваших действий рекомендую удалять. Почему? Потому что ну, чтобы не засорять канал, они там будут мешаться, вот эти надписи всякие там. Лучше их удалять. Покажи, как реферальная ссылка поменять. Вот смотрите, видите, вот в этом сообщении есть моя реферальная ссылка. Как ее поменять? Это очень просто. Когда вы скопировали вот этот текст, скопировать выделенный текст. Смотрите, заходим опять в канал. Вы вот публикуете. Ну, вы уже, уже у нас уже опубликовано. Можно вот на стадии публикации это все делать, да, смотрите. Вот она ссылочка. Вы ее выделяете, вот выделили, удаляете, а на это место, на это место, вставляете вот сюда правой кнопкой мыши свою ссылочку, которую вы, допустим, взяли в каком-то проекте. Если уже у нас как, уже опубликовано э, это самое сообщение, да, вот это, вот уже, я вот это сейчас удалю, потому что я публиковать его не буду. Вот у нас уже опубликовано сообщение. Каким образом можно поменять ссылку? Точно так же. Вот правой кнопочкой по этому сообщению щелкаем. Вот такое вот подменю открывается. Здесь находим ⁇ Изменить ⁇ Все, и у вас опять же здесь вот появляется вот эта ваша ссылочка. Вы ее выделяете. И правой кнопкой, допустим, что-то сюда вставляете. Вы заранее уже где-то скопировали ссылочку. И точно так же вставляете сюда. Правой кнопкой нажимаете, вставить и меняете. Меняете эту ссылочку. Все. Вот таким вот образом. Потом раз галочку, все. И ваша ссылочка уже здесь другая.